Всем привет ребят, микрофон снова МАК 7 и это уже шестой выпуск пара, название всего лишь несколько новостей из видео, а для удобной навигации пользуйтесь таймлайном, поехали. 21 июля разработчики CSGO анонсировали творческий конкурс «Грезы и Кошмары с призовым пулом в 1 миллион долларов. Каждый из 10 победителей получит по 100 тысяч долларов и его скин попадет в игру. Конкурс продлится с 22 июля по 21 октября 2021 года, однако есть одна небольшая загвоздка, заявленное количество скинов в новом кейсе 17, а победителей всего 10, и откуда возьмутся дополнительные 7 скинов пока что не очень понятно, но вполне возможно, что мы впервые за долгое время увидим новые скины в кейсе от самих художников или контрактников Valve, особенно интересно то, что в списке примеров есть парочка скинов, которых официально в игре нет. А если перейти на профили авторов этих артов в твиттере, то можно обнаружить, что во-первых они рисуют в такой страшной и пугающей стилистике, как раз подходящей по тематику анонсированного конкурса и во-вторых, на них подписаны разработчики из Valve. Однако, что еще интереснее, со всеми победителями обещают связаться до 21 ноября, а как раз к этому времени 7 ноября заканчивается мажор в Стокгольме, и получается так, что разработчикам появляется подходящее временное окно для выпуска какого-нибудь крупного обновления. В прошлом году подобное обновление вышло 4 декабря, в позапрошлом 19 ноября и в поза-позапрошлом 7 декабря. Думаю паттерн всем понятен и нас точно ожидает что-то больше, нежели просто кейс. Кстати о турнирах, еще в апреле разработчики пересмотрели перечень правил для допуска к официальным спонсируемым мероприятиям, теперь профессиональный игрок не сможет принимать участие в турнирах, только если он получил вакбан менее чем 5 лет назад, когда раньше это ограничение длилось бесконечно. В последние пару месяцев мне приходит все больше и больше жалоб личные сообщения на крайне странные ситуации в официальном матчмейкинге. В двух словах, проблема заключается в том, что на некоторых серверах серверный хитбокс оружия не совпадает с клиентским, в результате чего при выкидывании какого-нибудь петуха, огромная зона вокруг этого оружия становится забагованной и никто не может нанести никому урон. Связано ли это с каким-либо будущим обновлением или это просто баг, который разрабы не могут или не хотят пофиксить, остается. Hey, Оскмос наконец-то опубликовал финальную версию своей карты Insertion 2, для тех кто вдруг не в курсе, эта карта обладает уникальной механикой выбора спавна в начале раунда, автор проделал колоссальную работу над огромной картой с кучей мелких деталей, и помимо этого залил сразу три версии, дневную, вечернюю и ночную. С момента моего предыдущего видео о Classic Offensive, ZOO успел выпустить сразу два в блога в них он продемонстрировал новую версию скаута, которую делал русский мододел, заготовки для новой модельки P90, первые внутренние интерьеры карты D-Nuke, новые скриншоты и мини кусочек геймплея на D-Mirage. Для тех, кто вдруг до сих пор не знает, Classic Offensive это такая попытка перенести вайп исходящий от CS 1.6 на движок CS GO. В бесплатный доступ вышла программа Skybox 3D, которая позволяет детально изучить и проанализировать все тонкие моменты на записанных демках CSGO, раскидки, зону видимости игроков, расположение на карте и многое-многое другое. Как заявляют сами разработчики, еще до релиза этой программой уже пользовалось огромное количество киберспортивных команд и организаторов турниров. Riot Games анонсировали на начало разработки Valorant Mobile, пока что никаких подробностей не известно, но на мой взгляд это хороший повод для Valve, чтобы наконец начать думать в этом направлении. Мобильный гейминг это один из самых широких сегментов игрового рынка в целом, и уступать такую огромную аудиторию какому-нибудь Valorant или Standoff 2 было бы крайне печально и нецелесообразно. Разработчики Valve постепенно начинают возвращаться в офис. К примеру, некоторые команды вроде сисадминов и разработчиков железа уже полноценно вернулись из дома на работу. А параллельно с этим актер-озвучки Джон Патрик Лори, который подарил свой голос гражданским и повстанцам Half-Life 2, снайпер и R-шейкер в Dota 2, сообщился в фейсбуке, что впервые за 15 месяцев посетил офис Valve, чтобы принять участие в сессии озвучки. Какого именно проекта он рассказывать не может, но стоит учитывать то, что он полтора года прекрасно озвучивал фразы для доты дистанционно из своей студии. Отвечая на комментарии, он подтвердил, что это что-то действительно секретное и я рискну предложить, что это связано с новым проектом Valve под кодом названием Цитадель, либо с другим проектом также под кодом названием HLX. Мэтт Ти Вуд, один из бывших разработчиков Valve, сообщил у себя в твиттере, что еще во времена его работы, руководство компании чуть ли не вынуждало работников увольняться если они собираются разрабатывать свои собственные игры в свободное подчеркну, свободное от работы время, то есть помимо того, что Valve сами постоянно отменяют и замораживают игры, они еще не дают своим собственным разработчикам заниматься тем, чем хочется. В связи с цитата возникновением конфликта интересов. А если ты не хочешь, чтобы тебя как и работников Valve присывал большой пузатый дядька, советую задуматься о своей будущей профессии уже сейчас. Прошлый год прекрасно дал понять, что возможность работать и учиться дистанционно – это лучшее, что может случиться с человеком. И сейчас самое подходящее время, чтобы дит Углубиться в процесс разработки своих собственных инди-проектов. С этим тебе поможет спонсор сегодняшнего ролика образовательная платформа Skillbox. Если все, что тебя останавливает, это отсутствие понимания в каком направлении двигаться, то сейчас у тебя есть уникальная возможность. Skillbox открывает доступ к своим курсам на 7 дней бесплатно, ты сможешь попробовать себя в программировании, дизайне, маркетинге, создании игр, управлении и мультимедиа. Ни сейчас, ни потом ничего оплачивать не придется. Бесплатные модули позволят тебе понять, насколько подходит выбранное направление проходит процесс обучения и насколько хорошо объясняют преподаватели. За это время ты узнаешь, какие специальности есть в геймдеве и на что именно может рассчитывать новичок. Хватит батрачиться на пузатых дядек, проведи следующие 7 дней используй и выбери, куда развиваться дальше. Ссылочка в описании. К слову о Мэтти, одним из подобных проектов была отмененная карточная игра, которая должна была стать дополнением к Half-Life 3. Прямо сейчас твит с этой информацией удален, однако незадолго до этого он постил у в твиттере еще и фотографию официального мерча с логотипом третьей части. Так что кто-то явно любит подшутить над аудиторией. В одном очень длинном трейде в твиттере, Флетчер Дан, один из ключевых умов и математологов Valve подтвердил мою теорию о том, что все внутренние команды, создающие какие-либо проекты на Source 2, используют одну и ту же ветку движка. В связи с этим мы и можем периодически наблюдать сливы каких-нибудь кодовых игр во вселенной Half-Life или же о переносе CSGO на новый движок в, казалось бы, обычных обновлениях для второй доты. Абсолютно точно так же, как мы еще в 2016 году спалили разработку Half-Life Алекс под кодом названием HLVR. You can't be serious. Я уже снимал отдельное видео о Steam Deck, если вы хотите узнать все самое важное, тыкайте на подсказку, но с того момента появились новые технические и идейные подробности, так что давайте быстренько по ним пробежимся. Steam Deck использует четырехканальную 32-битную оперативную память, что примерно сравним. С пропускной способностью Xbox Series X и PlayStation 5. Оболочка KDE Plasma доступна даже в прототивном режиме, то есть, чтобы получить доступ к функционалу нормального ПК, вам не надо подключать устройство к док станции. Несмотря на то, что игры действительно будут быстрее загружаться с внутренней памяти, на всех видео демонстрациях работы консоли игры запускались с обычных микро-СД карточек. Так что если вы думаете, что вариант 64 четырьмя гигабайтами не стоит даже рассматривать, я бы пересмотрел ваше решение. А помимо этого, кстати, игры можно будет запускать из внешнего SSD диска. Интерфейс, который прямо сейчас разрабатывают для Steam Deck рано или поздно заменит устаревший Big Picture на ПК. По словам самих разработчиков, Steam Deck разрабатывается с большим заделом на будущее, минимальный играбельный порог, на который рассчитывает Valve, это 30 кадров в секунду, то есть 99,9% игр должны работать даже лучше. А для особых придиров, в Steam Deck будет встроен опциональный ограничитель FPS, чтобы вы сами могли выбрать оптимальное соотношение в производительности и времени работы от батареи. В процессе разработки устройства Valve создали более 50 прототипов, которые тестировали множество людей со всеми возможными размерами кистей, так что текущий полуфинальный вариант скорее всего является самым удобным для большой выборки людей. Кстати, интересно то, что первоначальное кодовое название Steam Deck это Нептун. однако в файлах Steam а и опубликованных патентах палится еще и проект Галлея, VR шлем с нейроинтерфейсом, Юпитер, судя по всему новая беспроводная итерация шлема Valve Index, Borealis, который позволяет запускать Steam на хромбуках и новая итерация игрового контроллера. Команда Project 17 продолжает регулярно делиться прогрессом переноса ассетов и самой игры Half-Life 2 с первого сорса на второй. Ключевой целью проекта является не просто топорно перенос всех механик оригинальной игры, но еще и их адаптация под VR с максимальным уровнем интерактивности. Спустя год после старта работы ребята уже выпустили более 156 высоко детализированных ассетов и продолжают активно делиться всевозможными скриншотами, в том числе и с ремейками кучи знакомых локаций. Если вы считаете, что этот проект заслуживает отдельного ролика, обязательно дайте знать об этом в комментариях. Спустя 10 лет разработки наконец дошел до релиза мод Southern Most Combine, Действие мода разворачиваются в 1980-х годах и по сюжету Гордон Фримен возвращается назад во времени, чтобы остановить вторжение комбайнов в южной части земли. Однако самое интересное, что у мода есть полная локализация на русский язык, вместе с переводом и адаптацией множество текстур и озвучки. Гарри Ньюман поделился статистикой Гаррис за все время существования в стиме. Суммарно игру попробовали около 20,5 миллиона игроков. Примерно половина из них провела в игре более 10 часов, и примерно 1-6 игроков более сотни часов. Если сложить все проведенное время всех игроков одновременно, на выходе получим более 250 тысяч лет. Однако, что куда более интересно, суммарно копии Гаррисмода мода продано примерно в два раза больше оригинальной их half 2. Hey, Если мы уже заговорили о цифрах, то определенно стоит упомянуть, что ровно месяц тому назад Team Fortress 2 впервые за все время своего существования преодолел отметку в 150 тысяч одновременных игроков. Были ли это боты или все же реальные люди, остается только догадываться. Джей Джей Абрамс в очередной раз подтвердил, что фильм по вселенной Портал все еще находится в активной стадии разработки. По словам режиссера, сценарий до сих пор пишется в застенках Warner Bros, и они наконец-то стали довольны подходом повествований и подачей сюжета, и по его субъективным ощущениям, проект наконец-то встал на производственные рельсы. Что интересно, несмотря на первоначальное обещание в 2013 году, фильм по Half-Life до сих пор не очень склеивается. Один из моих подписчиков и по совместительству фанатов вселенной Half-Life, спустя 9 лет вычислений нашел реальную высоту цитадели, а точнее 8,5 километров. В двух словах, выяснить это удалось благодаря наложению текстуры скайбокса на реальный город в Google картах который на удивление оказался не каким-нибудь западноевропейским городом, а Нью-Йорком. Всем, кому интересен весь мучительный процесс поиска информации по крупицам, настоятельно рекомендую посмотреть оригинальное видео. Разработчики из Turtle Rock продолжают делиться интересными подробностями Back 4 Blood. С момента моего последнего ролика в официальных анонсах уже успели показать новых выживших, зараженных, рассказать про уникальную систему розыгрыша игровых карточек и заодно наметить даты следующих бета-тестов. Для предзаказавших игру он начнется 5 августа, а для всех остальных 12 августа. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, ведь там я рассказываю всю самую интересную информацию о Steam Deck. Отдельное спасибо Янеке, Риксану, Кассиару, Строубери, Вебстеру, Феникс Сорду, Дмитрию Гумаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомж -ченелу. Увидимся.